Красноармеец Дмитрий Романович Овчаренко в армии оказался еще до войны. Он был призван в 1939 году. Как и любой другой крестьянский парень, Дмитрий был сильным, ухватистым, крепким новобранцем. А вот с образованием – беда. Всего пять классов. Именно по этой причине сержантские треугольнички на себя вешать не спешил, так и оставался рядовым. В самом начале войны он получил легкое ранение, после которого направили солдата из строевых в ездовые. Проще говоря, боеприпасы на телеге доставлял. 13 июля 1941 года Овчаренко ехал с боеприпасами и продуктами для товарищей на передовую. И тут на него из-за поворота выскочила машина с гитлеровцами. Трое офицеров и 50 солдат. Естественно, нашего героя пленили. Разоружили, направили автоматы, начали допрос. Офицер, который вел допрос, прямо тут же у телеги. Никакого подвоха не ожидал. Ну, собственно говоря, чего бояться пленного. Но в телеге лежал топор. Схватив топор, Овчаренко снес голову офицеру с одного удара. Выхватил у него гранаты и бросил в солдат. У одного из убитых подхватил автомат и открыл огонь, уничтожив суммарно 21 солдата. Остальные в панике разбежались. Овчаренко, бросив автомат, вернувшись снова к топору, догнал второго офицера в огороде местечка Песец и тоже отрубил ему голову. Третьему офицеру удалось сбежать. Красноармеец собрал с убитые документы, карты и вместе с грузом прибыл в роту. Когда он вернулся и рассказал о своем приключении, ему никто не поверил. Да это, собственно, и нереально. Но документы и карты заставили политрука съездить на место и все осмотреть. По возвращению он признал – Дмитрий – герой. Вскоре Дмитрий был восстановлен в должности пулеметчика и продолжал выполнять свой воинский долг. Командование высоко отмечало боевой дух бойца, а также его героизм. Так, например, 27 июля своим ураганным огнем он подавил наступление противника и подал пример своим боевым товарищам. 3 августа, оценив масштаб совершенного подвига, командир 389-го стрелкового полка майор Крамской и военный комиссар старший политрук Зекин отправили представление на Овчаренко к высшей награде званию Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая листа, Погиб наш герой рядовым в венгерском местечке Шеренгейш в январе 1945 года. По одним данным, он скачался 28 января в госпитале от тяжелого ранения, по другим был убит в бою и остался на поле, так как оно так и осталось занято противником. Как обычно, все мои недочеты, ваши мысли – Соображения я прошу оставлять в комментариях. Благодарю за внимание.